У меня впечатление начались еще когда мы рассматривали работу только, потому что их было много, более тысячи. Естественно, сегодня я увидел все это несколько в другом свете, когда это появилось на стенах, так всегда бывает. Все было очень серьезно, отбор был довольно такой трудный, по некоторым работам мы спорили, но тем не менее получилось и... Замечательно. Значительно расширилась география Здесь дети из Новосибирска Новосибирской области Томск, Омск, Иркутск Вот сегодня к нам приезжали гости из оон -Д. Очень большая география Не только крупные города Сибири Красноярский край, Алтайский край Хакасия у нас Дети были из Хакасии Цель конкурса Показать, создать некую площадку для детей, где они куда-нибудь прислать свои работы, где они могут выставить, они приходят, они видят свои работы на, вот на стенах, они чувствуют себя настоящим художником. И, собственно говоря, с этой выставки начинается их выставочная деятельность как художника.